Профессор кафедры алтаистики и китайоведения Дмитрий Мартынов рассказал нам подробнее о новом образовательном центре. Центр наш был официально создан, его устав был принят еще в ноябре 2016 года, то есть мы сейчас в уже достаточно будьте молодое учреждение, но достаточно интересные сделали проекты и их презентовали. И когда представилась возможность еще это подверстачка называется десятилетию института Конфуция, с которым мы находимся в теснейшем взаимодействии